Всем привет! И вы на канале Вита Лобнин. И мы продолжаем наш проект Лобнинская курочка. Сейчас уже достаточно прохладно, и мы утепляем наш курятник, чтобы курочки продолжали нестись. Они, конечно, могут жить до минус 10 градусов, но для того, чтобы сохранить яйценоскость, мы решили утеплить курятник. Как вы видите, мы утеплили стенки курятника, мы обили их стекловатой и сверху листами фанеры и, и, гипсокартона. и вот гипсокартона то, что вот было, обили. Да, потому что сейчас октябрь уже, да. Да, да, уже теперь холодно. Также мы заделали окна, мы сделали что-то вроде щитов с ручками и между щитом и окном тоже стекловато, чтобы было теплее. Между окном и стеклом стекловато, и сверху они обшиты материей, чтобы она не рассыпалась. Это чтобы не дуло курочкам. Также вход мы нижний заделали, тоже чтобы не дуло. Для того, чтобы было светло, повесили лампочку, поскольку сейчас мы уже закрываем дверь, несмотря на то, что куры гуляют, окна заколочены. Чтобы у них было светло, мы повесили лампочку, так как птица сильно зависит от цветового дня. И если световой день будет короткий, они перестанут нестись. По продолжительности световой день у кур должен быть 16 часов. Для того, чтобы это соблюдать и не постоянно приезжать на дачу, мы... Мы сделали автоматическую лампочку, которая выключается и включается автоматически. И нам не приходится выключать и включать. Мы поставили розетку с таймером. То есть... Вставляется время, автоматически подается электричество в нужное время, включается лампочка. Вот. Розетка с таймером автоматически вовремя включается свет, подается электричество. Также мы сделали обогреб, повесили просто неэлектрическую, положили на насест все-таки, чтобы было теплее. Она тоже автоматически также включается и подтапливает. Скажи, по Папа повесил сушилку для обуви. Не знаю, насколько она сильно обогревает. У кроликов в маточнике мы клали, она давала тепло. Сейчас вот, ну, не знаю. Курятники у нас теплая, сейчас не? порядка 7 градусов. Обязательно висит градусник в курятнике. Мониторим, смотрим, чтобы у куры было тепло. Но пока что они у нас несутся нормально. Ну, выпускаем их, естественно, погулять, побегать, чтобы был свежий воздух. Пули-пу! Это вуаля! Пуля-брысь! Напугали курицу. Пуля. Мы кур погулять, но ненадолго, опять же, поскольку прохладненько, они у нас гуляют, и на ночь заходят в курятник, ночуют в тепле. Вот так вот Ой, ну, что ж, Всем пока-пока, с вами Вита Лобня Ставим а лайки, и нажимаем и внизу на колокольчик И подписываемся Пишите... на канал Всем Подожди. Пишите в комментариях, кто как утепляет не Курятник не И хотелось бы узнать вообще, кто вот Как его отапливают, обогревает С помощью чего Потому что мы планируем поставить инфракрасную лампу Чтобы она грела не, не, не знаю, насколько это будет целесообразно и... Пишите свои комментарии Оставляйте отзывы Делить все, потом очень интересно знать ваше мнение. Я да. пока. Пока.